Привет, с вами блог фрилансера. В сегодняшнем видеороке мы будем создавать обложку для товаров. Данный раздел находится у нас вот здесь, вот как пример я разместил ее. Включить ее можно в управлении сообществом, вкладка раздела и ставим галочку на товары. Далее сохраняем наш результат. Это для тех, кто не знал. Цель сегодняшнего видео ⁇ создать универсальную обложку, в которой можно будет подставить любой товар в соответствующей категории нашей группы. Итак поехали мы перешли в программу photoshop далее создаем новый документ размеры обложки для товаров у нас 1000 на 1000 пикселей задаем ширину и высоту они у нас равны итак вторым шагом это создание подложки для обложки. Выбираем инструмент прямоугольник и задаем ее в заливку. Выбирать, который вам нравится, я возьму в таком вот темно синим, думаю, в цвете. Ок. Щелкаем на любом свободном месте и задаем ее размеры такие же, как и размер обложки 1000 на 1000 пикселей. Выравниваем ее по центру. Скроем все ненужные элементы. Я уже немножко подумал над композиции нашей обложки. Здесь по центру будет располагаться иконка, которая будет меняться в соответствии с товаром. Снизу будет короткое описание и возможно на фон добавим какую-нибудь текстурку. Итак, перейдем в программу Adobe Illustrator. Здесь я уже подготовил такой пак иконок, которые буду использовать в нашем проекте. Всем, кто подписан на уведомления о новых видео в моем блоге, я вышлю данный комплект и к нему еще приложу два в этом же стиле. О том, как их получить, я напишу в описании к этому видео. Ну а тем, кому они не нужны или те, кто хочет использовать другие иконки, пожалуйста, подойдут практически любые. Давайте представим, что наша компания, для которой мы делаем обложку, занимается настройкой Яндекс Директа, ну либо предоставляет маркетинговые услуги, и к ним относится настройка Яндекс Директа. Скопируем вот эту вот иконку, ну я выбрал первую подходящую из раздела «Sale IntVape Optimization». Вы можете использовать, конечно же, свою. Это делаю просто для примера. Я выделил ее с помощью инструмента перемещения и нажал «Ctrl-X». Далее переходим в Photoshop, здесь нажимаем «Ctrl-V». В параметре вклеивания выбираем «Smart Object» и нажимаем «Ок». Немножко увеличим ее размер. Я рекомендую пользоваться сразу же вот этой панелью. Щелкаем на иконку связки, вот, чтобы у нас масштабирование происходило равномерно. И увеличиваем ее в процентах. Пусть будет на 300. Окей. Выровняем ее по центру. Ctrl-А. И с помощью опять-таки нашей панели выравнивания равняем. Параметры наложения давайте зальем ее другим цветом. Наложение цвета. Ну, в принципе, желтый смотрится. Ну, окей. ОК. Ок-ок. Немножко поднимем нашу иконку вверх, зажатый клавиша Shift, чтобы у нас происходило по одной линии. И снизу будет располагаться текст. Описание товара. Выбираем инструмент текст, горячий клавиш T на клавиатуре. Выбираем цвет, ну пусть будет немножко белый, чуть-чуть светло-серый даже. Шрифт у нас выбрался Proxima Nova по умолчанию, ну это вполне себе подойдет. И пишем наш текст настройка Яндекс Яндекс.Директ. Ctrl-A и выровнем ее по центру. Ctrl-D снимаем выделение. Так, Немножко уменьшим интервью то есть расстояние между строчками в данной панели стоит у нас на авто. мы Немножко покрутим, немножко, слишком большой провал у нас получается, ну где-нибудь на 75. Окей, и снизу добавим второй подзаголовок. очертания возьмем чуть помягче символ потоньше и добавим что-нибудь но ну, пусть будет от профессионалов Итак, рыба рыбу добавляем чтобы долго не думать там в данном случае уменьшим размер выбираем инструмент перемещения и также выровняем ее по центру чуть-чуть хотелось бы уменьшить текст, чтобы было относительно первой строчки. Ну, вот так вот скажем, нормально. Немножко ниже. Ну, думаю, размер основного заголовка можно еще чуть-чуть увеличить, так как у нас превьюшка у товаров небольшая, чтобы было видно наш текст. И, соответственно, интернель тоже немножко прибавляем. Профессионалов, Ну пусть останется таким. Как мы видим, мы добавили текст, и у нас здесь получается расстояние сильно больше, чем ниже. Давайте выделим данные слои, иконку и текст. И поднимем немножко выше. Как бы у нас ближе к центру общая композиция. Окей. Вторым шагом я хочу добавить сюда какую-нибудь текстурку на фон, чтобы смотрелось немножко более объемно. У меня есть уже на компьютере несколько заготовленных, заготовленных для этого случая текстур. Кстати, советую вам также завести подобную папку. Текстурки. Вот Какую-нибудь однотонную возьмем. Это добавит немножко как я и говорил, объема. Ну, если у вас группа в минимализме, то можете использовать, конечно, без дополнительных фоновых картинок. Обратите внимание, чтобы она была у нас над слоем с подложкой. Ctrl-T, немножко уменьшим ее. Key. Чтобы просвечивался у нас фоновый цвет, уберем немножко непрозрачность, где-нибудь на 80, Нет, 80, Окей, можно даже еще чуть-чуть убавить, на 50, на 60 даже процентов. И как мы видим, у нас получается сочетание такого верхней текстуры и нижнего цвета. Здесь вы можете свободно менять на любой другой задавать ее здесь, и текстура у нас сохраняется. Давайте возьмем чуть посветлее, -то такое -то Окей, и с текстурой можно чуть даже добавить непрозрачности. И я хотел добавить еще такую вот обводку по краям, так сказать, деталей. Выбираем инструмент прямоугольник и заливку убираем, а обводку назначаем таким цветом, как иконка, где-нибудь на 4 пикселя. Нажимаем по свободному месту и чуть-чуть меньше сдаем размера, чем наша обложка. 960 на 960 пикселей, думаю, вполне подойдет. Ctrl-A и выравниваем по центру. Ctrl-D снимаем выделение. Ну, вот так вот смотрится, мне кажется, чуть-чуть поинтереснее. В целом, наша обложка готова. Давайте еще раз быстренько повторим наше действие на другой иконке и другом тексте. И попробуем установить ее в нашу тестовую группу. Выбираем. Ну, любую. Пусть будет. Тут эта вот иконка. Так, инструмент. Выберем перемещение. Обводим его. Ctrl-X. Как получить этот пак, напоминаю, будет написано в описании. Ctrl-V. Это, например, если вы добавляете другой товар. Здесь ставим на 300%, как и прошлый. И не забываем ставить галочку здесь вот. Так, и вы можете просто, зажав Alt, переместить данный стиль сюда. Это мы скроем. вот так вот тут также можно сделать пониже если это требует ваша обложка цвет как говорил также легко редактируется ну, ставим как есть Сохраним нашу обложку, файл «Сохранить как» и сохраняем ее в PSD. Сохраняем исходник и далее, чтобы можно было ее редактировать. Мы сохраним сразу для Web, Shift-Ctrl-Alt-S, как изображение. Комбинация начала Shift-Ctrl-Alt-S на экране здесь снизу появится. Сохраним ее на рабочий стол перейдем в нашу тестовую группу и добавим как товар товара добавить товар здесь выбираем изображение нашей обложки так я их сохранил на рабочий стол нажимаем сохранить изменения Добавляем краткое описание. -хо, хо и стоимость. Создаем товар и обновляем нашу группу. Готово. Тем самым вы можете добавить в одном стиле и другие товары в вашу группу. На этом все. ПСД исходник данный, данный товара я приложу, вернее обложки я приложу к описанию к этому видео. Спасибо за ваши комментарии и лайки. Подписывайтесь на канал и на мой блог ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Всем пока.